Еще в период моей жизни в России, я помню, видела неоднократно репортажи о том, как в Европе пенсионеры, выйдя на пенсию, отправляются учиться в университеты, чтобы получить высшее образование, то, которое они себе не могли позволить в юности. Я тогда думала, господи, людям-то заняться больше нечем на старости лет. Я тогда даже и представить не могла, что все это может произойти и со мной. Привет, друзья! Меня зовут Елена Вивас, и вы на моем канале о жизни в Испании. Все мы знаем, что в марте 2020 года, можно так сказать, мир перевернулся. Мы услышали новое, практически для себя, слово пандемия. Нас всех закрыли на карантин, закрыли по домам, закрыли границы, границы городов, стран и так далее. В общем, наступил какой-то вообще невероятный коллапс, вот уже прошло больше года, да, я сейчас иногда смотрю свои ежедневные а, репортажи, воспоминания того периода, которые всплывают на Фейсбуке, эти фотографии города-привидения, да, Сан-Себастьяна, я тогда жила в Сан-Себастьяне, и каждый день мне нужно было выходить из дома, Все было законно, никаких режимов я не нарушала, я просто удивляюсь, господи, как все это мы могли пережить. Одно дело пережить, а другое дело еще выжить и продолжать двигаться а дальше. Кто со мной уже давно и на этом YouTube-канале или в других социальных сетях, знаете, наверное, что в Испании я живу уже порядка 10 лет и все это время я работала в туризме, я работала с русскоговорящими туристами, которые приезжали ко мне сюда, на севере Испании, которых я влюбляла в этот зеленый рай на Атлантическом побережье. Я тогда не верила во все эти... Обещания нашего дона Педра Санчеса, да, президента Испании, там карантин на 15 дней, а давайте еще на 15 дней. Потому что было понятно, что вирус пришел, а, вирус пришел к нам навсегда, и никакие вот эти вот карантины, по большому счету, не дадут должного результата, и нужно что-то думать, решать, как-то менять свою жизнь. И именно в этот период ко мне на почту пришло сообщение от одного из институтов в Каталонии с предложением, от которой я просто не могла отказаться, это было предложение получить новое образование. Почему я не могла отказаться? Ну, по двум причинам. Первая причина, это, конечно же, цена, а, поскольку а, цена была просто смешная, и это было всего лишь 10% от их обычной цены, да, потому что, почему пришла ко мне рассылка на почту, я когда-то в этот институт обращалась и Цены, так скажем, немножко кусались, получить образование за 3,5, там было за 5 uh, тысяч. Uh, Какой-то новой профессии, которая меня по большому счету на тот период особо не интересовала. Так просто интересовалась. Ну а тут приходит сообщение, годовой курс обучения 300 евро и uh, специальности на выбор было очень много, там специальностей, наверное, что 10, 15, 20, не помню. А, не суть, я выбрала ту специальность, которая мне была интересна, скажем так, практически с самого а, детства, а, поскольку как бы это все коретнее сказать, потому что родственники меня смотрят, да, я э, росла в семье, где особой стройностью никто не отличался. И я тогда для себя поняла, что я не хочу такой быть, я не хочу быть солидной дамой, а я хочу всегда быть дюймочкой. Так я себя запрограммировала. И слава богу, у меня папа э, выписывал газету «Советский спорт», в которой по вторникам и пятницам была вторая страничка, полностью посвящена здоровому образу жизни, правильному питанию. Вот я ее там, не знаю, с возраста 12-13 лет постоянно читала и, и воплощала все рекомендации в своей жизни. Благодаря этому я считаю, что в принципе для 52 лет да, я выгляжу неплохо. Спасибо за комплименты. Вот. И поэтому, когда мне пришла эта рассылка, и там было предложение в том числе выучиться на нутрициолога-диетолога, я не могла себе отказать в подобном удовольствии. В принципе, подумала, конечно, там недельку подумала, как всегда, посовещалась с моим директором, директором моей жизни, а это мой сын, один единственный, но уже э, взрослый. И по всем жизненным вопросам так сложилось, он со мной консультируется, я с ним консультируюсь, такой вот у нас жизненный тандем, хотя и с 18 лет он у меня живет отдельно и связь у нас в основном только по телефону. Иногда ездим в гости друг к другу, но вот сейчас границы закрыты, мы на территории Испании не можем передвигаться, когда вот он еще осенью у меня жил в Швеции, могла его навести чем дальше, тем больше возможностей, как оказалось. Вот, недолго думая, недельку подумала, отписалась в этот институт, получила все ответы на дополнительные вопросы, которые меня интересовали, заключила договор с институтом, получила кучу учебников и начала свой новый путь. Да, курс был рассчитан на год, ну, поскольку у гида в условиях пандемии свободного времени хоть завались, поэтому я училась и денно, и ночно, но ну, за исключением перерывов летом, а, все равно приезжали туристы, а, да, как раз такую финансовую поддержку получила, а, поработав, но вскоре границы опять позакрывали, у меня было достаточно много а, времени интенсивно учиться, вот, поэтому у меня получилось, ну, наверное, месяцев 9-10, сейчас не могу же сказать, вот я отучилась, сдала успешно экзамены 150 вопросов, получила диплом, и теперь у меня есть новая специальность. Вот в 52 года я получила новую специальность и могу работать теперь онлайн, то что в условиях пандемии просто а, замечательно. Рассказав об таких возможностях, также хочу прорекламировать свой новый канал на ютубе. Вон там вот внизу я оставлю ссылку на мой канал уже по новой специальности, как нутрициолог, он так называется, нутрициолог Елена Вивас, где я буду вас знакомить. В принципе, я уже знакомлю, уже выложила на канал порядка 10 новых роликов где я буду рассказывать о здоровом питании, о долголетии, о счастливой и здоровой жизни, помогать вам и поддерживать всех тех, кто решил встать на этот путь или кто давно на этом пути, но совершает какие-то, возможно, ошибки, не все Получается, поэтому переходите по ссылке на этот мой канал, подписывайтесь, видео там у меня запрограммированы уже на несколько недель вперед на ежедневный их выход, так что смотрите. И живите счастливой и здоровой жизнью что же будет с этим каналом этот канал я тоже буду продолжать также буду продолжать снимать для вас ролики о жизни в испании путешествие по испании в основном конечно по северу испании надеюсь что скоро Скоро-скоро откроют у нас границы между автономиями, и я смогу путешествовать. У меня нет ни одного еще почему-то видео ни об Астурии, ни о моей обожаемой в Галисии, где я провожу уйму времени, но вот так сложилось, что ни одного ролика пока еще нет. И как только откроют границы... Внутри Испании в первую очередь, конечно, поеду а, снимать для вас репортажи из Галисии, а сейчас нам только остается набраться терпения, а, ждать и а, придумывать для себя какие-то новые сценарии в этой жизни, да? Чем я сейчас, вот мне часто спрашивают, Лена, а что такое нутрициолог, да, чем ты там сейчас там занимаешься? Я провожу консультации, провожу консультации по здоровому питанию, разбираю привычки вашего пищевого поведения, мы выявляем ваши сильные стороны, слабые стороны и становимся на путь правильного питания, разнообразного в вкусного изобильного я абсолютно против каких-либо строгих ограничительных диет я абсолютно против голодовок так как я сама люблю вкусно хорошо покушать а вот но я знаю как это сделать и тем более я уже профи я специалист по средиземноморской кухне которая является одной из самых здоровых в мире, да, и это не голословные слова, а это то, что признала ЮНЕСКО, ЮНЕСКО, Средиземноморскую кухню, всемирным нематериальным наследием человечества и самой полезной диетой. Чем еще я занимаюсь? Я беру вас на коучинг по здоровому питанию, то есть помогаю практически в ежедневном режиме, поддерживать вас, направлять на пути истины в области правильного питания, поддерживать вас в случае срывов и так далее. Вот. Ну и как любой нутрициолог, конечно же, я прекрасно знаю, что в нынешней ситуации невозможно все необходимые нашему организму питательные вещества и витамины получить с продуктами, Поэтому я также консультирую вас по нутрицептикам и помогаю также правильно подобрать для вас пищевые добавки, которые помогут вам а, укрепить ваш иммунитет, оставаться на плаву, быть а, бодрыми, веселыми, энергичными и двигаться дальше вперед, чего вам всем желаю. Всем пока-пока, с вами была ваша Елена Вивас.